Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Британский тяжелый танк, ну как мы его все называем, супер конь Карта Старая гавань, игрок ДНО Стал тут немного на мосту, подождал, мало ли вдруг какой-нибудь противник По центру полетит вперед, но нет, таких не оказалось Не получилось пробить Т-95 В ответ он, по-моему, вообще промахнулся Они как будто друг друга не ожидали здесь увидеть Такие оба Опа! Не сводясь, выстрелили Не тот и не тот не пробил Вот, сейчас разменялись по одному пробитию тот, ни другой танк не могут танковать корпусом, поэтому им таких позициях отыгрывать не очень удобно. Да, они в основном от башни играют. Но он там поехал в другом месте получил Т-95. А счет уже становится 0-2. Там где-то слева скучает один кранвагон. Он сейчас, по-видимому, будет его развлекать. по-прежнему стрелять не в кого. попал в засвет суперконь тут гарантированный засвет как там да, при определенной дистанции даже сквозь объекты происходит Все, да. Обычно с кранвагоном так. Делаешь по нему выстрел, и он тут же едет. Разряжать свой барабан, пытается заехать куда-то в борт. Это какой-то неправильный кранвагон. В итоге из трех выстрелов он только два раза смог коня пробить. Ну и теперь до свидания, кранвагон. Перезарядку у него барабана будет достаточно долгая. А счет уже 1-6. Так, решает в лючок его добить, конь. Ну, можно было и в ЛД. В лючок все-таки. Не факт, что пробьешь. Счет 2-6. Там Форш. Форш несется. Ну, по-видимому, прям за супер конем. Конь его что, не заметил, да, как-то мне это. Или сейчас кто кого обманет Да Форш поехал коня искать там А конь тут оп И с другой стороны Есть гусля Форш сразу же использует аварийку Точнее аварийку Да это я как в кораблях хрен. Ну и второй раз на гуслю И тут уже дело техники Пошу деваться некуда До свидания и счет уже не таким страшным кажется. 4-7. Там еще шотный 121Б. И не только он. Еще и вражеский. Даже два, два коня. Минус 121Б. Такая. Кони схлеснулись. Два на одного. У них на двоих прочности больше Загуслил Но это не помогло получать пробитие От одного коня, от другого все, все кони, блин, золотые Еще пробитие Один конь готов Все, убежал, спрятался Так, казалось бы ситуация безвыходная. Но все-таки выкручивается из этой ситуации наш сегодняшний конь, разобравшись с двумя другими конями. Счет 9-11. Прочности 388 единиц. Не густо, я бы сказал. Заряжает фугас. А, ну, поджет гриль, гриль, да? Рассчитывал, что где-то неподалеку будет гриль. Счет 10-11, 10-12. Две арты там в углу далеко спрятались. Да, тут выезжать, конечно, опасно конь аккуратненько, башни пытается гриль развести на выстрел, но гриль не торопится тоже понимает, сейчас если пробить не удастся, то то все то конь уже без проблем его уничтожит поэтому гриль стрелять не стал решили вот так разойтись минус одна арта ну и по видимому второй тоже недолго жить остался В одиночку против пяти. Один снаряд отбит. Не успевает. Старым снарядом здесь ТВПшка закатывается за здание. Гриль там на крыше рассекает. танкует снаряд от гриля и в ответ сразу же его уничтожает. Еще танкует снаряд от ТВПшки. И ТВПшка, даже не попадая в засвет, была уничтожена. Где чемоданы, не пойму. Что происходит? Это что, волшебный конь, что ли? Бортом отбивает снаряды, блин. Чемоданы в него не летят. Хотя тут прострелы были по-любому. Если арта стоит на своих начальных позициях, да, здесь прострелы точно были. 30 секунд до захвата. Ну, база недалеко. Там 277-й. Причем, возможно, шотный. Ну, может, может на два выстрела. 16 секунд, 15 секунд. Он, наверное, вот тут за домиком стоит слева. Так и есть. 7 секунд 6 успевает суперконеша, да, так ромбиком аккуратненько и перезарядку у него, по идее, быстрее. 277 уничтожен. По-моему, я заметил чемодан, да, тут прилетел, но, но не попал. Вот, второй чемодан, у вот, торта проснулась. Все, как раз две арты, два фугасных снаряда. Главное пробивать. Одна арта готова. Вторая промахивается. Я ж говорю, реально, какой волшебный конь. Это не конь, это, блин, единорог, походу. Ну и на поиске арты, я думаю, можно немножко. Ой, не туда нажал. Вот. Ускорить хотел, в итоге быстро перемотал. Ну, не страшно. Ничего не пропустили. Конь просто встает на захват. но ну, времени еще достаточно. Целых 5 минут. Да, ну, вот, вот такой нежданчик попадает за свет. Арта где-то здесь, неподалеку. Он сидит тут за кустом. На 319. Ну, вот она. Родимая.